Здравствуйте, дорогие друзья! Очередной выпуск ответов на вопросы, на ваши комментарии и в начале важное объявление. К 23 июня, к дню балалайки, мы с ансамблем решили сделать очередной проект и будем играть очень-очень балалайчную музыку. И решили позвать всех желающих. Так что, если вы готовы, чувствуйте свои силы. До 15 июня присылайте свои черновые видео мне на почту, которая указана в описании, Best Music Kids, да, и на утверждение. То есть, видео должно быть не длиннее минуты и желательно снято горизонтально. Все. В общем, играйте балалайчную музыку, принимаются любые форматы, любые дуэты, трио и так далее, любые инструменты сопровождения, то есть, фортепиано, гитара, баян, все что угодно любые э, любые локации, места э, хоть на природе, сейчас лето как раз, да, хоть в доме, неважно вот, поэтому делаем такое видео и жду от вас ваших работ э, на почту, ссылки присылайте загружайте на youtube как обычно, да, и присылайте ссылки вот, в начале видео а, ну да, я тут немного растянул руку, если вопросы есть. Да? Шерстяная нитка помогает когда восстановить быстрее руку. А то тут три дня уже не могу играть нормально. Вот, значит, в начале видео ответы на вопросы из Телеграма. Поступили вопросы, вернее, я написал, есть вопросы. И пошли вот вопросы. Григорий пишет... Сломалась лопатка, отломилась лопатка. Ну, головка грифа отломилась. Ну, в общем, сразу такие проблемы решаются, конечно же, в мастерской. Поэтому, если вы находитесь в Подмосковье, то это можно в от Пушкина отправить в мастерскую Димы, да, починим. Если нет, то ближайший мастер вам поможет. Вы мне напишите в личку, на почту, мы поможем как-то решить эту проблему. Как убрать мелкие трещины? Ну, что тут? можно сказать, это, скорее всего, тоже к мастеру надо, нужно обращаться. Вот. Какая мензур на воронцовочке? 436, помню да, миллиметров. За что инструмент на солнце выставили? Mm -hmm. Во-первых, там солнце появлялось ненадолго, во-вторых, было не очень жарко, и в-третьих, не на очень долгое время. Вот. Да, на Сергею да, обновляют. Москва. Могут ли э, на воронцовочке играть дети лет 90. Не могут, а уже играют. Вполне себе. Как поймать вдохновение и сесть за инструмент? А, думаете в таком направлении. Не как поймать вдохновение, а что бы я сыграл, если бы у меня было вдохновение. Мне кажется, так будет проще. Я, например, когда делал какие-то аранжировки, э, для, ну, уроки, когда разборы делаю, часто думаю, как бы сыграл Рожков эту мелодию. Особенно из старого фильма какой-нибудь, да? Сколько у вас трещин на вашем инструменте? Расскажите самый неудачный момент, когда вы повредили балалайку. Но на этой балалайке трещин и сколов не так много. Я вот периодически бывает задену, да? Вот здесь вот пару трещинок есть. Вот, поэтому сильно не могу сказать, что тут прям много трещин и сколов. Вот, а это все зависит именно от количества времени эксплуатации. То есть сколько инструмент вы уже эксплуатируете а вот на старом инструменте поликовка, да, был момент когда я отломил головку грифа то есть вот так вот это было причем смешная история это я шел из училища на квартиру в краснодаре у меня был чехол такой знаете старый советский фанерный в котором балайку вот так просто болтается, лежит ну чисто так, номинально, то есть она там никак не закреплена была. И он, у него ручка такая, как на чемодане, то есть такой чемодан, только фанерный, черного цвета. И вдруг вылетает из-за угла курица, за ней бежит ее, видимо, хозяин и мне кричит, помоги курицу догнать. Я ставлю этот фанерный чехол. И давай побежал эту курицу тоже с ним ловить. В общем, как-то мы ее поймали, но ветер на улице был. И так я неудачно поставил балайку на тротуаре, что ветром ее, в общем, уронило. Я принес на квартиру, ну что-то не придал значения, принес на квартиру, открываю, а у меня вот так вот. То есть головка грифа вот в этом месте, да, вот здесь отломилась. И вот так вот повисла на струнах, соответственно, накладка, все, все отклеилось, ну, отломилась. То есть, в общем-то, проблема довольно часто встречающаяся. И довольно часто мастера с нею как-то борются и справляются То есть ничего в этом страшного, сверхстрашного нет, конечно, выглядит ужасно Но, ну, скажем так, довольно часто инструменты ломают именно таким образом Не говоря уже о том, что двери закрывают в такси и тоже ломают Или там, например, в багажнике, или в самолете там гриф ломают, у контрабасов особенно Так что проблема довольно распространенная что делать, если вдохновение в 3 часа ночи в человенике? Ну, сурдину, да, сурдину, вот, ответили уже, сурдину делать. Так, вдохновение, ой, ну, тут длинные вопросы. Давайте мы э -э, теперь перейдем в YouTube, да, комментарии с YouTube. В прошлый раз мы остановились вот где-то вот в этом месте, вот я помню, душевно, вот это, спасибо за урок. Давай еще записывай, а мне практиковаться, да, еще. Если шумно, это вентилятор работает, у нас жарко, поэтому извиняюсь за шум лишний. Так, э э лесника, кто-то ждал, видите, как хорошо. Никиша, король, живет. Восьмиклассницы, после второй есть небольшой проигрыш. Нотки сказать. Восьмиклассницы, после второго куплета есть небольшой проигрыш. После второго куплета, не помню, надо послушать. Давайте тоже в, отправлю в играю все подряд. Все. Пока играю. Не играю ничего все подряд. Жду, пока рука восстановится. Давайте уберем голосование. Хотел хозяин леса. Тоже можно отправить во все подряд. Все, что сегодня будет, я отправлю туда. Можете мажите руки бархатными ручками. Нет, руки я мажу, у меня вот есть тут крем. А, бархатные ручки, действительно. Я даже не знал, как он называется. Да. Действительно, прямо у нас Анна Ступина, э, Оракул. Так, темный учитель идеально на баллайке ляжет, попробуйте. Хорошо, прыгну со скалы, песня о друге, Там моему была, не, не уверен. Это Думра то же самое, что и баллайка, или есть различия, кроме формы корпуса. Значит, форма корпуса отличается, и из из-за того, что э, звукоизвлечение идет не пальцами, а медиатором, звук тоже ближе к такой к мандалине. Ну, такая русская мандалина, скажем так. Вот. Но в целом, если вот играть пальцем на домре и на балалайке, издалека, в принципе, не особо отличается звук. Да. Я с вами соглашусь, пожалуй. На душе тепло, как же русский на состоянии души. А, а, вот из Канады поздрав... поздравление, да, greetings. Это что у нас? При... А, приветствие. Приветствие из Канады. Uh, так и давайте сразу перевод сделаю чтобы не париться так я ваш канал научил меня играть на буллаки спасибо за видео 6 струнная баллайка продавец ли подарок традиционную ложку <laughs> хорошо работает с алкоголем, не, не так появляться это волнуйся ну вот видите хорошо человек научился благодаря видео играть на буллочки еще и ложку получил в подарок но надо же додуматься в глупый так пришло так песен где вопросы не знал что от порожка так зависит звук от порожка а это не порожек друзья мои это подставка называется да не путать потому что ну да часто подставку называют порожком а у нас порожки это не по не совсем верхний порожек да влияет на звук потому что он непосредственно к струнам прилегает и к звуку относится да спасибо спасибо вам спасибо не могу найти в архиве ни куклу колондула, ни лесник. Нужны ноты этого произведения. Да, сделал недавно, как раз можете написать. В продаже появились. Текст не Так, поясням водется в героев в прошедшем времени. Угу. Так, это постой паровоз Антонио, Так. Видите, король и шут. Сектор газа, я устал, тоже в этот идет. Все, в, я все записываю, все ваши э, просьбы записываю в блокнот. Так, молодцы, нет слов. не Бакистана, не... все равно. Так, восхитительные Черного ворона. табы черного ворона есть, тоже можете написать. Так, это мои. Где в Краснодаре купить балалайку? Где в Краснодаре купить балалайку? Ну, смотря какую балалайку вы хотите. Если мастеровую, то надо обращаться к мастерам или ко мне, да? Вот. А если вы хотите обычную, то, в принципе, в Краснодаре есть большие магазины, вот. Только обязательно напишите мне, если вы выбрали магазинную, чтобы я посмотрел, чтобы не опростовалось. Да? Каким приемом? Прял, прялку Рубинштейна. Прялку Рубинштейна. Ну, давайте тоже посмотрю нотки. Может быть, ну, это классика. К классике, скажем так, относится, да? Да. Очень. Где берете именно эти ноты на балалайку? Друзья мои, ну, по поводу нот на балалайку. Я делаю ноты на балалайку. Кто-то тоже делал ноты на балалайке. На балалайку, да? Вот. Но чем ноты на балайку отличаются от нот, допустим, на фортепиано? Ну, ничем. Берем по тем же нотам и играем. Те, кто знает нотную грамоту, не, не, не составит труда взять обычные ноты и сыграть, переложить на балалайку. То есть взять, допустим, сыграть на октаву выше или ниже. Это все зависит от того, знаете ли вы ноты. Вот и все. Нота и универсальный инструмент. Брависсимо. Белиссимо. Грассес. А. Бонжорно. Сергей так соберет, скажи. какие вопросы-вопросы? Я думал, что этот инструмент только для народной музыки. Баллайка like, уже давно, инструмент международного класса, и на ней можно играть все. Очередной так, шедевр. Так, хорошо, спасибо, с тобой. Я... Елена Варфоломеева, отлично. Был. Ну, я думаю, Елена без, без меня прекрасно справляется. Все, и так у нее хорошо, насколько я знаю. Так, прикольно играете, спасибо. Спасибо, всем спасибо. Так, сделать сдвоенные... Ага, а нас... не... насколько дорого сделать на балайке сдвоенные струны? Нужен ли анкер и будет ли это чудо балалайкой? Ну, шестиструнные балалайки это традиционные балалайки, это народные, фольклорные, скажем так, инструменты. Насколько дорого? Ну, еще один комплект струн понадобится и понадобится еще сделать прорези дополнительные. То есть у нас же три прорези, да? а вот здесь нужно будет соседние еще прорези сделать. То есть, чтобы было и соответственно с этой стороны тоже нужно будет двойные прорези сделать вот плюс куда вы их будете ставить то есть тут тоже должна быть система как на гитаре 6 колков то есть головку нужно будет переделать то есть это нужно будет обращаться к мастеру и калечить новый инструмент зачем вопрос да насколько дорого ну прилично будет сто стоить даже не знаю, как решить проблему, вот колки же нужны еще, дополнительный ряд колков, вот, не могу даже приблизительно сказать, то есть я не вижу в этом особого смысла, проще тогда уже купить готовый шестистронный инструмент, они еще есть. Начинающим лучше разучивать до хорошего уровня одно произведение или много, но попроще, качество или количество? А вы смотрите, что вам хочется. Можете брать, традиционно считается, что нужно брать в обучении два или три одновременно. То есть три простых или два чуть посложнее. Вот. Это и в музыкальной школе приветствуется этот способ, и я им пользуюсь. То есть мы с учениками, а как правило... Играем так, два произведения у нас сейчас учатся, и парочку мы еще держим в репертуаре, или повторяем старые произведения, бывает в конце урока, знаете, а давай вот это вспомним, а давай вот это сыграем, а там, допустим, у кого большой репертуар, уже там, допустим, мы Мурку там вспоминаем, Вечерний звон, еще что-нибудь такое вот старенькое. Вот. А учим, как правило, два произведения основных. То есть мы часть урока тратим на новое произведение, допустим, 25 минут на одно, 25 минут на другое, а остальное время мы делаем упражнения, а, или м -м, повторяем старый репертуар, или, допустим, вспоминаем старое произведение для какого-нибудь нового проекта. Вот сейчас я поставил задачу, дню балалайки вспомнить какое-нибудь балалайочное произведение нескольким ученикам. Вот они сейчас вспоминают или или учат заново новое какое-то. Вот такой способ я считаю нормальный можно три одновременно учить в зависимости от желаний, да то есть какая задача вот часто допустим дети обращаются нужно срочно готовиться на конкурс осталось до конкурса допустим пара недель и у них три произведения на конкурс идет и мы значит делим урок на три части там и делаем так задачу какую то я оставлю, допустим надо отработать этот кусочек вычистить тот кусок там и так далее так, а белая футболка с черными рукавами и с черной балалайкой, это у вас мерч какой-то, как раз вовремя, да? Я сегодня в ней. Да, можно заказать, если хотите, лично я закажу для вас, сделаю, там, допустим, поставлю где-то свою подпись и вам почту отправлю. Проще, конечно, это сделать... У вас в городе наверняка есть фотолабо фотолаборатории, которые это все делают прекрасно, да? Вот я специально не заказывал целую партию, хотя это проще, допустим, партию заказать и кому-то продавать. Раньше у меня была такая мысль, но я понял, что это проще уже вам просто скачать мой логотип и на баллайку сделать. В общем, как вам удобнее, пишите, если вы хотите, чтобы я заказал партию, да, так будет дешевле просто, и потом рассылал всем заказчикам, как как типа интернет-магазин, то, пожалуйста, можно и так сделать. Если нужна, у футболки действительно качественные. Мне нравится, во-первых, покрытие, то есть, здесь именно краска, то есть не наклейка, она никуда не сотрется. И довольно качественный материал. Вот я, мне она очень нравится, в ней очень удобно, она не мнется. И отлично и выручает меня постоянно. Беспечный ангел тоже отправляется в этот. Во все подряд. Этот парень был из тех, да. Нем -нем прекрасно. Спасибо. Здравствуйте, прекрасно. хотел бы на берегу тоже все во все подряд. Чики-чики-чики. Так, качество звука. Спасибо. Ой, старая запись, да, Будашкина. Там есть чуть более хорошая запись в другом концертном зале, тоже в Подмосковье. А, это, кстати, вот этот зал, по-моему, это город Бежецк, родина Василия Андреева, по-моему, если я не ошибаюсь. Так, Russians are crazy bro. If you will, так, слушаю, очень приятно. Муритсен, спасибо, спасибо, спасибо. А где можно купить полную версию ноты посмотреть? Агинский полонез. Я сделал переложение, ну, как сказать, обновил. Была старая у меня на сайте, вы можете в нотном архиве скачать. Старая версия. Я немножко ее переделал и сделал тоже ну, красивую, красивые нотки. И в конце еще партия балалайки есть. Вот. Если нужно, можете просто скачать бесплатно, либо у меня заказать. Если хотите, я еще и вам упрощу, сделаю попроще. Или наоборот, если надо усложню. Ух ты, какой интересный символ, смотрите, как сердечко. Можно бег в обратную сторону, Иван Васильевич. Если это правильно, да? Ну, это чтобы его сыграть, надо поучить. Pink Floyd. Вот захотелось, я увидел стенку красивую. И ничего, кроме Pink Floyd, я не мог придумать, сыграть. И вот эм, в парке Галицкого, да, там очень, конечно, классный парк. Кто не был, обязательно сходите или приезжайте, когда будете через Краснодар ехать. Так, треугольная балака кругообразная, придумать квадратную балалайку. и до да каких только форм не делали эти балалайки, в конце концов. это Балалайка тема отличается, что ее можно любой, мне кажется, формы сделать, и будет все равно балалайка. Не понял вот этого комментария. Так, каштанки вижу тоже. Баяна не хватает. Ну, баянист. Бай... У меня есть два баяниста. Один все время занят и живет в Москве, а другой все время занят и живет в Краснодаре. Вообще есть три баяниста, как бы, да. Баянист, баянист народ занятой А так бы можно было бы программу сделать и ездить с концертами после сокращения штатов. Так, если можно, разбор саундтрека из аниме «Токийский гуль» отправляется во все, играю все подряд. Великолепно, раз я с Амиго, Амиго, прекрасное, высшее континент для Чедеруса Деруса. Гилмор, объясните мне, пожалуйста, как чайнику, если на Альт поставить струны нейлоновые от Примы, получится ли Прима или ничего хорошего не выйдет? Из прямой альты я вас видел. Ну, смотрите, друзья мои. В общем-то, это из-за неимения инструмента мы экспериментировали, ставили э, альтовые как бы струны да, на приму. И получался звук близкий к альту. Не альтовый, конечно же, но близкий очень к альту. Если поставить струны на приму, на альт, э, мне кажется, там с натяжением проблемы будут. Попробуйте, мне интересно. Если получится, присылайте видео или аудио, как это все звучит. Если у вас есть альт, я так понимаю. Вот, будет при прикольно, я думаю. Просто ради эксперимента, да? Ну, как бы толщина струн тоже ведь рассчитывается на конкретный инструмент. Не просто так же. Не сразу возникло сомнение, это альт? Нет, это не альт, это прима. не не суть музыкального произведения. Совет после подождать полчаса, здоровье критики. Так, минут 15-20, нет, если не не шить, сейчас займёмся. Надо уделить внимание высушиванию ногтя на указательном праве плохо вы. Ну, друзья мы, конечно, надо, чтобы сухие руки были. Ну, как сухие? Они должны быть в, либо в естественной нашей жировой вот этой пленочке, либо я вот пользуюсь кремом для ускорения, так сказать, процесса. Круто. Спасибо. Вот, да, видите, вот саундтрек с то есть мульттрек условно. О, мультпроект условно называемый. Так, больше бы концепция ролика похоже 10 атомных не знаю такого не знаю так будет разбор атаманши лучше солнца золотого давайте отправим потому что атаманши прикольный вот этот прикольный мелодий. отличный отличная мелодия и несложная вот прекрасно поет, шумная компания, а, а, Аню решил закинуть на YouTube и поставил на всеобщее обозрение, думал, что в закрытом просмотре, ну, как получилось, кто видел, тот видел, хорошо, вот, если хотите, Аня что-нибудь поет вам тоже, давайте заказывайте песни, вот она спела «Останусь» в этом самом, в, в Сочи там был, у нас была возможность выступить, и я тоже, кстати, там выступал, был вместе с так вместе лайка боя лайка поет прекрасно народный голос народный тембр тембр наверное да скажите где можно найти полную версию для обучения полной версии для обучения видео нету есть только ноты можете ноты и с табами кстати так что можно так вот, это моя композиция. Это я Захотел я как-то рингтон себе, оригинальный на Баллайку. Да, купил гитару, решил тоже попробовать что-то такое, электрогитара. Довольно быстро освоил ее и вот запилил такой вот рингтон себе. Вот мой друг сделал сведение такое, барабанные он там прописал, крутые. Прикольно, На гитары играют со школьных времен. Никогда не ну, нужно так слабать. Ну вот видите, тоже открытие для человека. Посмотрел, наверное, 100 видео, очень круто. Можете сделать урок песня присцилы из игры Ведьмак 3. Ну, тогда отправляется тоже все туда, во все подряд. Песню присцилы Don't Know. Так, по ходу не зря, зря отказался от игры на баллайке. Многие, кто играет на балл играл когда-то в школе на балалайке, да, им отбили желание охоту заниматься на инструменте. может быть, стереотипы помешали, что, мол, что это за балалайка такая, да, вот отношение немножко такое неуважительное к инструменту нашему. И потом человек через время потом возвращается и хочет вспомнить. Многие так, многие так и вернулись потом к балалайчике, обратно Обратно. Так что, всем спасибо за внимание. Вопросы жду. Да, стараюсь отвечать регулярно. Вот. И лайфхаки, если надо, тоже пишите по какому поводу. Все, друзья мои, жду от вас видео. Вот, вот, присылайте на почту. Вопросы задавайте, как обычно. Если хотите, чтобы Аня для вас что-то записала, спела, тоже пишите, какую песню хотите услышать в ее исполнении. Пока, увидимся.